Нет безумных людей, которые поймут, что за фигню я придумал. Недочитанных, что другие там делают. А, успех без денег, наверное, не полноценный успех. Сколько тираж, какой бизнес, какая выручка. Невидимые миры слезы сидишь а, и фигаришь. Для него по-прежнему медиа это газета бумажная, которую он читает утром. Да, да, посмотреть, да, да кино посмотреть кино про себя, про чувака, который, да, да, значит... да, который так что вот в такой ситуации оказался. Давай. Кр -кр -кр -кр -кр. Биологическое выдавливание из гнезда. Что строить, Поп... если менять будешь все? Ну, тогда... <с <с Это какой у меня должен быть На навык построения защиты? Сейчас я... Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Так, ребят, у нас выпуск от выпуска все сюрпризы какие-то, поэтому будем брать сейчас карточки с гостем и по очереди отвечать. Ну и заодно поймем, в чем мы сходимся, в чем расходимся и так далее. А у нас сегодня в гостях Михаил Зыгорь, как его называют, политический значит, журналист, военный корреспондент, писатель, историк, ну а сегодня еще и предприниматель, бизнесмен. Вот и сейчас и познакомимся. Поехали. Привет. Ну, Погнали, да. на правах, так сказать, гостя, да? давай первая карточка твоя. Какие профессии будут востребованы в ближайшие 5-10 лет? Это вообще это моя любимая тема. Ну, я точно знаю, какие профессии будут не востребованы. Их очень много. Во-первых, будет не востребована прежняя система образования, потому что она во многом готовит по тем лекалам, по которым люди привыкли работать в 20 веке, а сейчас это все уже как бы не функционирует. Моя профессия, которой, например, я учился, она называлась журналистика. Ее уже больше не существует. Просто не существует тех подходов к производству контента, которые существовали 20 лет назад. Было принято так, что каждый человек, который производит какой-то контент, он производит не целиком, а маленький кусочек. То есть он написал текст, и сдал его редактору, не отвечает за, дальнейшую, за дальнейший жизненный цикл, от него уже как бы ничего не зависит, он произвел маленький кирпич. Этот подход давно устарел, потому что сейчас, как бы, любой человек он, он должен думать о полном жизненном цикле своего продукта. Будь то производство его соцсетей, его YouTube-канала, его любого, любого контента он сам себе генеральный продюсер. И, и в этом смысле очень многие профессии, какими мы видели их 20 лет назад, окончательно перемешаются на самом деле в ближайшее время. Журналистика в прошлом, кинематограф, не знаю, шоу-бизнес, вот это все, это выльется в такую сверхдисциплину, уже вылилось в сверхдисциплину, которая называется контент-мейкерство или как угодно. Mm -hmm. Я надеюсь, что произойдет какое-то более благозвучное изобретение какого-то названия, но, но и таких примеров очень много. Так а, подожди, том числе... что, что будет востребовано? Ты говоришь, что, что не будет? Вот, а конт... что будет? -то? Вот. Ты то что есть, на вопрос а... не отвечаешь? А, а... Я, отвечу. А. я подробно да. рассказал, что, что, что, что, что такое, такое контент-мейкерство. И а, вот, вот люди, да. люди, которые а, отвечают целиком за то, что они производят, М -м. Вот, это, ага. а, вот это как раз то, что очень будет востребовано. Конечно. Да. Смотри, тогда я на моя очередь тогда добавить. да? Я все-таки так скажу, что востребовано. да? Ну, то есть... Выходит, мы здесь с тобой согласимся, я с тобой согласен, что все, что мы знаем, много из этого ну не будет, а что будет, мы не знаем, короче. Угу. Но мы точно знаем, что обновление профессии будет быстрое, то есть даже возникающая какая-то профессия, например, вот там, блогер в ТикТоке. Ну вот она же возникла, буквально два года назад, три еще не было, а сейчас это блогер в ТикТоке уже такая профессия. Вот хрен его знает, останется ли эта профессия там, через пять лет. Живая жизнь или навыки жизни вот такая профессия будет. Короче, обновление или способность обновляться. Ну, короче, способность и, менять и профессию. Перепридумываясь. перепридумывать, да, перепридумывать. Чем-то занимается. Как профессия. Да. Потому что иначе, получается, ты становишься задоложником чего, что устарело. Поэтому в целом ну, мы тут согласились. Так, успех изменяется в деньгах. Так, успех, успех, успех. Ну, как бы, получается, каждый считает, что успех или там счастье не в деньгах, но хочет убедиться на, э, в этом на собственном опыте. Я убедился, деньги как бы у меня есть, но успех я чувствую или ощущаю не от этого, не от денег. То есть выходит, нет. То есть мой личный ответ, как человека, как бы, нет. А как я наблюдаю, что социум, в социуме, да. А ты как думаешь? Мне кажется, точно нет. У меня есть э, очень хороший приятель, который... Так вышло, что он достиг большого успеха и заработал большие деньги какое-то время назад, будучи очень успешным хакером. Mm -hmm. И потом долго мечтал и до сих пор мечтает создать какой-то проект, как он говорит, о котором бы я мог рассказать маме. Mm -hmm. Что-то, чем бы я мог гордиться. У него даже есть такой пример. Если я изобрету, например, лекарство от рака, и об этом ник, и никто не узнает то, что это я, зачем вообще мне это нужно, зачем, зачем мне добиваться, зачем нужно это лекарство. Так что мне кажется, что успех – это прямо сложное понятие, и деньги, они, конечно, может быть, частично там есть. Да. То есть успех без денег, наверное, не полноценный успех, но вообще деньги до такой степени не самая важная да. составляющая, это точно. Ну, выходит, тоже частично совпал совпало. Да, поехали дальше. Okay. А, как вы отбираете партнеров и рекламодателей, с кем вы не готовы работать ни при каких условиях? Yeah. А, Я, насколько знаю, у тебя там корпоративные у, у, меня, да, у меня много разных партнеров, и у меня есть такое предприятие, которое, называется мобильный художественный театр. Это мобильный даже... театр ⁇ это театр, мобильный театр спецпром... в Мобильном телефоне ⁇ это мобильное а, приложение. Все, все, я его знаю. А, это очень классно. Мобильный художественный тетр. театр ⁇ МХТ. Да, при... да, да. Приложение МХТ, собственно, там э, э, спектакли, которые ты ходишь по городу, да, Существуют да, да, в разных да. городах, уже ходишь, слушаешь, и все, у тебя, как оказывается, внутри основные его... Uh, партнеры, с которыми мы работали за последний год, это что Яндекс, uh, X5 Retail Group, Tienkov. Uh, я надеюсь, они сейчас смотрят нас и уже чехляют. Да, да, да. Сбербанк, вот Сбер, Сбер был одним из партнеров. Да, да, да, все. Как отбираю я партнеров? В основном для меня важно делать... То, что мне кажется интересным, правильным и что, да, что может стать легендарным. Вот мы чуть-чуть отмотаемся к предыдущему вопросу. Для меня важный критерий э, – это легендарность. Mm -hmm. не, не, столько, сколько, не сколько денег приносит проект, а становится он знаковым, становится он э, там, революционным, новым словом в том, э, в том пространстве где он начинает жить. Тогда я хочу этим заниматься. Тратить время на банальное зарабатывание денег, ну, как бы можно об этом мечтать, когда тебе 15, но когда тебе 40, уже, мне кажется, довольно глупо. Я тоже отбираю партнеров, да, вот проекты, когда, знаешь, очень похожие, может ли произойти какое-то феноменальное раскрытие, даже иногда я, я не знаю, что мы сейчас будем делать, ну, оно uh -huh. может быть небольшое, но… Uh, как бы я проецирую, а может ли дальше с партнером произойти что-то следующее, большое раскрытие, и не скажет ли мне потом сын или внук, ну, так, mm -hmm. кто-то из близких людей, пап, чё ты за херня полная, чё ты там в ТикТоке поришь. Поэтому, как я пока не отбираю, у меня чё селектор как бы иногда сбоит, видимо. Вот так. Ну, давай, кто? Так, сейчас, нет, сейчас не моя очередь. Так, я, значит... «Самый влиятельный человек в мире на сегодняшний день». А, ну я знаю этот ответ. Я самый влиятельный человек в мире. В моем жизненном пространстве, вот в котором я живу, я иногда удивляюсь, там нет такой значимости. Ну, там, Трамп, Путин, Байден, Иванов, Петров. Ну, вот Я же просто вижу, чем люди живут. Да? Они говорят, вот нам эти не дают то и то. Вот как бы, получается так, я живу в каком-то жизненном пространстве, где я очень влиятелен, но не потому, что я типа больше там и сильнее, да, я просто мне до что другие там делают, просто один черт знает, что вот все, что я могу, ну там, сделать, ну или там сотворить, да, оно один от меня зависит, и все, что со мной произойдет, тоже от меня или вот от близких с тем, с кем я делаю, и я такой ответ делаю, что я самый влиятельный. А ты как считаешь? Это очень смешно, потому что я сейчас пытаюсь вспомнить, где я год назад давал интервью одному youtube каналу и там был последний вопрос ровно такой. Так. И я на него ответил, что самый влиятельный человек – это я. Когда я говорю «я», я имею в виду, что для, для каждого человека сейчас самым влиятельным человеком должен быть он. Потому что у нас такая уже цивилизации, да, да, что как бы, что центр вселенной для каждого человека, в принципе, сместился давно уже от каких-то небес mm -hmm. внутрь себя. И мне кажется, очень хороший символ вот этого сдвига это культура селфи. Mm -hmm. Это то, что если раньше люди думали, что там где-то есть какие-то великие знаменитости, политики поп-звезды там хотели к ним прикоснуться, взять у них автограф, то сейчас, если эти, эти какие-то люди, они имеют смысл, они имеют смысл, но для подчеркивания собственной значимости, они фон, с которым ты, свой личный центр вселенной, а они где-то вот по фону должны мелькнуть, чтобы, чтобы ты еще раз себе, но, но как бы для любого человека сейчас, в нынешней культуре, он центр вселенной. Очень интересный разворот, давай я тоже сделаю сейчас селфи на твоем фоне. <свес> <свес> <свес> Какое будущее у медиабизнеса в России? Ничего себе, это прям подгадали. Вот у меня был а, а, случай, я люблю его рассказывать, я а, где-то в года три назад вошел в такой общественный совет при президенте Макроне. И, mm -hmm. и там, были, там был Марио Варгас Льоса, mm -hmm. а, Фрэнсис Фукуяма, mm -hmm. а, не знаю, там был Стиглиц еще, еще экономист. То есть там были разные люди, какие-то лауреат Нобелевской премии, и вот из России был я. И он что-то такое говорил про медиа, и я вдруг понял, что для него он это артикулирует, что вот, ну вот, а, когда я утром... Пью кофе с круассаном и читаю газету, вот как бы как сделать так, чтобы это... Для него по-прежнему медиа это газета бумажная, которую он читает по утрам. И это, как ни странно, в Европе все еще во многих странах, вот эти старые медиа, они все еще живы. В Америке во многом уже нет, а у нас совсем нет. Традиционные телеканалы уже понимают, что не просто, не просто ящик, а... Раз... То есть, а ящик – это просто один способ доставки того контента, который они производят. Mm -hmm. а, но самое главное – это контент и, и разные способы доставки. Mm -hmm. В этом смысле э, будущее у медиабизнеса… Э, у медиабизнеса никакого, а вот у вот этого нового бизнеса по производству и доставке контента фантастическое mm -hmm. будущее, потому что у нас э, очень mm -hmm. много качественных э, контент-мейкеров и сейчас больше денег вливается в то, чтобы это пространство, этот бизнес развивать. Мне кажется, что вот совершенно не так, то есть я с тобой не согласен, uh -huh. то есть я считаю, что как раз таки сейчас идет расцвет медиабизнеса, только медиабизнес стал распределенным и децентрализованным, то есть если раньше он был группирован, в телеканалах, там, не знаю, в газетах, каких-то изданиях. И... Где-то это до сих пор остается, то сейчас медиабизнес, вот ты, сейчас предприниматель, ты нет. и есть, есть медиа. Да, бизнесмен, ну, не знаю, одного человека. Конечно, у тебя я, есть я способность использовать платформы, угу. там, инструментарий, да, да. но ты и есть медиа. Ровно да? про это и говорил: да. что прежних медиа нет, есть совсем другой другом. Да. Ну, совсем то есть, ну, то есть бизнес э, расцветает, угу. он расцветает э, многообразие, проявление. Его теперь нельзя контролировать как Раньше, например, хоп, как до сих пор некоторые пытаются, хоп, охрен, а два, он, А где медиа, где его охват, где есть известность, там медиа for equity. То есть ты можешь сегодня променять свой медийный канал на, на долю в компании или на деньги, там рекламный поток и так далее. Угу. Пожалуйста, все. Я могу сейчас вот взять там этот алкогольный производитель, какой, которым запрещено рекламироваться. Да, как... Цыпкин Саша делает поставить бутылочку коньча. Ну, все делают. <смех> делают все, что что <смех> Саша? Наливать коньчок. Какой... <смех> и Маша, и Паша, и Глаша. Все <смех> да. так делают. Да, и вот да. оно медиа, понимаешь. <смех> так, инвестируете ли вы? Если да, кто куда? Да, я инвестирую. Больше, чем я хотел бы инвестировать. Ну, получается, как-то, видимо, удачно инвестировать. И денег много, и опять становится еще больше, чем я хотел. Поэтому мне каждый раз приходится опять инвестировать. Потом Рука набилась, а вот, и, конечно, инвестирую. Да. А если да, то куда? Да везде. Уже это самое, вот просто это, и сайбер security ну, то есть кибербезопасность, и образование, и финансовые сервисы. Я бы даже сказал следующее, во что я не инвестирую, мне было бы проще перечислить, чем сказать, во, во, что? Что, во что я это сам... Во что? Ну, в политику, uh -huh. э, ну, в, в разные политические вот эти вот движения, выборы, ну, выборы, uh -huh. потому что эта тема занята, uh -huh. ну, там, там, там же все, есть, вы... есть, все, есть, выбра... кому все выбрано, да, да. выбрано и, и выбрано и забрано, да, <laughs> нефтехимию, не инвестирую, потому что это тоже, так сказать, забрано и выбрано, да, да, <laughs> ну, да. то есть да. я... Инвестирую туда, где ну, не забрано, не выбрано, и там проращиваю. Кстати, у нас нет школ хороших, детских садов, например, вот туда инвестирую, чтобы были. Это мой компас. То есть, если я вижу много улыбающихся людей потом, ну, вот, куда я инвестирую, да, в школы, сады, значит, я увеличиваю инвестиции именно туда. Вот, короче, вот такая у меня Нетрадиционно, угу. я считаю. А у тебя как? Про меня писал последний раз журнал Forbes, как пример э, очень э, э, успешной компании, которая изобретает, чем ей заниматься, и потом этим занимается. Условно говоря, деньги, которые я зарабатываю на... Э, на книгах и на продаже прав э, э, за книги, я инвестирую обычно в другие свои же проекты, которые находятся на просто на другой стадии производства. Э, нет безумных людей, которые Uh, которые пой поймут, что за фигню я придумал Мне намного проще вложить свои деньги Потом это все, через какое-то время Это уже будет приносить деньги, которые я буду забирать И инвестировать в какие-то новые свои изобретения А какие Ну вот мобильный театр Который я фактически во многом содержал на протяжении двух лет На третий год уже стал... Стал приносить деньги. Слушай, а ты вот книгам относишься как к инвестиционным проектам? Или это то, что плавающая рациональность, которая вот проступает или проявляется, и ты вдруг потом обнаруживаешь, что вот она вышла? Вот тут вот мы выходим на, на, на инвестиции времени. Mm -hmm. Потому что, конечно, по количеству затраченного времени, yeah. книга – это самый неблагодарный продукт. Потому что одну книгу я... Вот сейчас я, как бы, я уже, уже могу сказать, усредненно одна книга занимает два года. Я точно знаю, что, что неправильно заниматься книгой full-time, потому что mm -hmm. это, это надоедает, выхолащивает, чувствуешь себя несчастным от того, что вот эти вот невидимые миры слезы сидишь и фигаришь. Mm -hmm. но, но, скажем там, по полдня в течение двух лет, это mm -hmm. нормальный график работы, это, это большая инвестиция. Два года по полдня в день книга, и сколько тираж, какой бизнес, какая выручка, за права сколько получаешь, вот, например, за кремлевскую рать? За кремлевскую рать, есть, кремлевская рать – пример книги, которая продалась примерно в 30 разных, то есть 30 переводов, 30... не 30 стран, 30 языков. Это много это больше, чем любая другая моя книга. А, плюс к этому права на экранизации. Mm -hmm. У меня, а, я отдал права на экранизацию в Америке а, за Клиновскую рать, и это ну, хороший контракт. Ну, скажи просто примерный порядок, в чтобы России, люди знали. В России yeah. рынка почти нет, yeah. поэтому почти не платят роялти. Mm. То есть очень тяжелый в России книжный рынок. Ты, как правило, получаешь деньги один раз, и 99% писателей никогда не получат второго платежа, потому что пока ты не, не отработал аванс, тебе ничего не начинает капать. То есть Слушай, это бизнес, и ты аванс, Либо говоришь, не скажешь... составляет... Либо говоришь... Мы в порядке сказать. Да, аванс это какие-то миллионы рублей, и mm. потом роялти это какие-то миллионы регулярных э, рублей. Mm -hmm. э, э, ну, все понятно. За ну, гр... То есть неплохо так вот, кто, если сидит там, э, думает, э, но, чем заняться. Но то... американский да. кни... книжный рынок это, – это на порядок другая вещь. Да. Там, там как бы сотни тысяч долларов. Давай, значит, кто сейчас выбирает? Был я. Нет, был… Я нет, был. Яб, да. да. В каком возрасте ребенок должен уйти из родительского дома и жить самостоятельно да. а... у тебя сколько детей у меня одна до дочь ты дошел? моей дошел? дочери 11 а, она а еще еще, еще когда а, она ну, вполне тем не, ты уже готовишься значит ответить на этот вопрос mm. вот на вот на эту тему а, очень много как раз написанных текстов а, разных а, социологов которые mm. изучают как digital влияет на а, на психологию людей, дигитал-технологии, а, tech телефон, вот это все яркий пример, что они становятся менее самостоятельными, mm. менее, меньше стремятся к независимости, потому что должный уровень... Автономности они э, получают в телефоне, угу. потому что то есть, они поэтому могут долго жить с родителями, но при этом как бы, абсолютно ментально сепарироваться угу. от них, э, потому что никто не может заглянуть в их э, ну, то э, то чаты, чаты, соцсети. Да. И там, известная статистика, что в, в Америке за последние 10 лет э, адски упала э, вот эта кривая, э, в каком возрасте э, люди получают права. Больше как бы нет смысла никуда ехать, вырываться от родителей, ты и так от них вырываешься внутрь телефона. Я думаю, что это однобокий, немножко однобокий и слишком пессимистичный анализ, который делают ну, просто пожилые люди, они смотрятся в свои колокольни, они помнят, что как бы, когда мы были молодыми, трава была зеленее, поэтому они вот так вот подсвечивают. Но подожди, подожди, тебе я, сколько лет? Мне 41. Выходит, ты меня назвал пожилым. Потому что я И я и нет, себя это... называю. называю нет, пожилые это все те, кто. Я а, считаю, что ребенок должен уйти из родительского дома те, кто и не... жить самостоятельно. Я, я, то, а, пожилые нет. это все, все, те, все те, кому меньше 20, которые, которые родились в предыдущую <свят> До диджитальную эпоху. у вот, кого понял. не было в школе мобильного телефона, все уже как бы мы. Ребята, а, выходят. Вся аудитория на YouTube-канале почти пожилая. <свят> ну так что и, поздравляю и нормально. вас. Мы, мы, мы должны с этим смириться и как бы принять это. Даже все-таки ответь на вопрос. В каком, в каком возрасте, возрасте должен? Я думаю, что в том возрасте, когда э, ребенок начинает э, чувствовать себя в состоянии и хочет зарабатывать деньги, ему э, нужно э, отделяться. Mm. До 20, чуть-чуть, чуть-чуть сразу после 20. Но вот где-то так, мне кажется, это логичный, э, естественный возраст. Mm. Ну да, я тогда скажу свое мнение, что... Слово «должен» для меня здесь не про, скорее, раскрывается не как жизненная необходимость, ну, типа, если не сделаешь, то умрешь, а скорее императив, который значимые взрослые ну, продвигают или ну, ставят в воспитательной среде такими догматами для того, чтобы будущий взрослый получил ну, некие ориентировки. Дорогой мой, вот к такому-то возрасту, покидает тут пенаты, ну, даже если это должен, поставлено в виде следующего, плата за комнату, в которой он проживает. Угу. Вот до 18 лет жил на халяву, в 18 исполнилось, там, например, в Москве 30 тысяч рублей за комнату. Не хочешь снимать здесь комнату, снимай. Или вали, где-то куда-то. Да, да нет, это такое прям биологическое выдавливание из гвезда. да. Интересно. Я говорю, ну, если я его из гнезда как бы, не предложу ему выйти, да, то он не создаст семью. Ты, давай. Кр-кр-кр. А ты так сделал? Да. своими? Да. Класс. Класс, да. И сейчас еще зарабатываю на детях. А когда дети видят этот чек за комнату, они говорят, пап, подожди, за такие деньги мы пойдем квартиру снимем. Я говорю, я на вашем месте. Так же бы сделать. <смех> Качества, без которых не выжить в современном мире. Вот в современном мире, вообще говоря, сложновато выжить, если нет навыков жизни, как я считаю. Конкретно это следующее. Навык генерации защит от злоупотребления властью, манипуляцией и контролем. Раз. И навык генерации свобод, как навык замысливать что-либо и добиваться замысленной с помощью имеющихся. Вот, в принципе, этих двух компетенций, вот, без них, ну, ну, плохо будет. Ну, придешь в состояние, что где родился, там и пригодился, или как бы нежели богато, нехрен. И надо сказать, что если так, вот, по статистике, да, я вижу, что у 80%, наверное, даже у 90%, эти два, две компетенции, они на, на достаточно низком уровне. Особенно про первую, навык генерации защиты. Люди в себе не видят, когда они злоупотребляют властью, манипуляцией, контролем. Других не видят. Ну, то есть в себе не видят, других не видят. И в результате допускают. И общество ненависти ведь возникает, когда когда мы все пропитаны, и мы детей даже воспитываем в таких социальных нормах. Я тоже придумал две два качества, которые, мне кажется, важным. Первое это странное слово, но э, адаптивность. назову его так. У меня просто как раз вот на днях был день рождения, и многие, Здоровья. многие меня, бывшие коллеги, например, с которым я работал на телевидении, на одном Классном телеканале. Да. Они меня поздравляя очень часто цит цитировали мою фразу. Подожди, ты как... на дожде работал, говоришь? Это был главный проект на да. дождя. А это, это же агент иностранный. Ну, теперь уже, да. То но... есть, выходит я с агентом, что ли? А, или бывший агент. Это какой у меня должен быть навык построения защиты? Сейчас я ладно, uh, ладно, uh, давай, как, давай. как говорят мои друзья: хорошие дети, плохих слов не слышат. Uh, многие мои бывшие uh, журналисты вспоминали очень поздравляю меня, цитировали мою любимую фразу, uh, когда я был главным редактором: главный принцип верстки это переверстка. Это всегда нужно быть, если ты начинаешь, там, готовишь вы, выпуск новостей, ты, ты, ты себе сверстал план, и ты должен, главное, знать, что в любую секунду все, на**, все может полететь, потому что что-то случится, и ты все в любую секунду должен... Без сожалений. Конечно, конечно. конечно. А это, иначе вот, это, вот это очень важно. И второе, это тоже журналистский тоже принцип, но он на самом деле нужен везде в жизни, это критический подход к тому, что ты видишь, и критический, критическое отношение к источникам. Mm -hmm. Всегда нужно с небольшим сомнением, на мой взгляд, <с смотреть на ту информацию, которая из всех щелей просачивается. Я помню, я недавно выступал перед школьниками, и мне нужно было вот этот тезис вставить что очень важно следить за источниками mm -hmm. и там, нашел в, там, прочитал в интернете это не источник и я сделал такой слайд с бутылкой воды святой mm -hmm. источник э, говорю очень самое важное это источники и эта шутка очень зашла то есть они они потом мне все говорили что мы теперь все поняли что источник mm -hmm. должен быть святой только святому источнику можно видеть Имеет ли смысл в современном мире строить долгосрочные планы как человеку, так и государству? Тут очень легко, потому что планы имеет смысл строить всегда. Потому что если ты не, ну как бы если ты не сформулировал себе цель и не придумал способ ее достичь, то тогда непонятно, хе ты делаешь вообще mm. и что ты делаешь и зачем. Планы очень нужно строить, но второе нужно быть готовым все время эти планы менять, потому mm. что ты же не один в этом мире. Так а вокруг, что, что? строить, вокруг. если менять будешь все? Ну тогда нет, называется, если не строить, это болтаться как говно в проруби все-таки. Это можно и тогда не это в в фильме «Паразиты» есть же прекрасный вот да. диалог. Какой план никогда не рухнет? Да. Тот, которого нет. Да. Ну, так, но... я, смотри, видишь, как, какая прочность, устойчивость в этой фразе. Мы нашли точку, где вообще Давай. категорически не, ну, расходимся. Возможно, я просто предложу не против что-то. Я говорю, я не согласен, я, я не угу. присоединился, я что-то другое сформулирую. Смотри, как сказал один очень мудрый человек, фразу Иерархическое упорядочение сложного напрочь проиграло, ну вот характеристика индустриального мира, напрочь проиграл такой подход структурно-поведенческому многообразию. Угу. Ну, есть какие-то структуры, есть поведение, есть мотивации и мультиагенты такие, ну, ты агент, я агент, он агент, все какие-то интересы, все соударяясь друг от друга, вдруг да, создает такое поле логических причин, когда... на в этом фоне что-то проступает. То есть, да, они не планировали. Они соударялись друг от друга, у них были какие-то интересы, замыслы и так далее. И вдруг вылезет какая-то кракозябра. Ну, например, кракозябра, мировой лидер судостроения там в Корее. У всех людей есть свои интересы, все куда-то бегут, соударяются. Да, и на стыке вот этих вот соударений, взаимодействий, взаимоотношений что-то проступает. И потому, если посмотреть на Россию, наше соударение... Вот, они слишком однообразны, вертикальны. То есть, если ты посмотришь, как соударяется в России, есть такая магистраль, по которой все понятно, как соударяется, вертикаль, там, власти или как ее mm -hmm. называется. Да? а все остальное очень ну, бедное, нищее, там очень мало энергии, мало, мало чего. Все. В такой структуре вылупится или случится, может что-то, но мало чего, ну, мало чего. Берешь Америку, там кипущий котел, всякой хер. Ну, просто вот нагромождение херня на возглавляет, хера погоняет. Ну, если так же. Угу. Вот в этом кипучем котле много чего возникает, столько хер возникает, но среди этой иногда случается что-то такое, что вот опа да? И потом случается какими-то феноменальными там чем-то компании, там, инновации там, и так далее. Вот и все. Поэтому, я считаю, планы это хорошо строить, но это тактический нижний уровень. Вообще говоря, надо стремиться к мощнейшему структурно-поведенческому разнообразию. Поэтому то, что ты стал медиа, бизнес-медиа отдельный, это очень круто. И еще другие сотни тысяч людей, которые теперь медиа, да, это очень круто. Теперь смотри, сколько альтернативных источников э, передачи, соударений. Да? А раньше бы мы с тобой слушали первую, вторую кнопку, канал, там, и сидели бы и спасали х... у шарика. Однозначно. А сейчас на 30 языков ты издался. Это, да, да, так... нет, и нет. Круто... Круто... Никто не запланировал. Все, точно, никто, да, не это запланировал. Бы, это никто не запланировал. Структурно поведенческое, не запланировал, поведенческое это. И только твоя инициативность и вот эта поведенческая штука, ну, какая-то внутренняя... В вот этот это... момент, когда... Когда условия создались, какие-то люди э, начали делать, какие-то люди не начали делать. Просто одни э, тактически это себе... Ну, как бы, слово «план» может быть меня тоже смущает. Ну, какой-то... Э... Ну, был у тебя план написать книгу? Конечно. Ну, конечно, ну что? Была у вас, говорит, какая-то стратегия? Да, у меня какая-то стратегия, но я ее абсолютно нет, нет, нет. Нет, у меня был... Ну, просто я, я собирал книгу как бы, 7 лет, yeah. а потом в какой-то момент я решил, что все, я сейчас должен сесть и пальцами ее... Я хочу сказать тебе большой комплимент. Ты в книге сохранил вот эту дистанцию от подаваемых фактов, ну, такую, что ну, как будто бы у тебя нет своего чувства и мысли про эти фактологии, да? И это очень, же это просто... очень интересный это профессионализм. Ори... Это? это я ориентировался на аудиторию. Да, да. Нужно Но было, у тебя чтобы, есть ощущение чтобы... и мысли про это? Может, ты сейчас скажешь? Какие мысли? Ну, давай так, ты как исследователь-историк изложил книгу, чтобы читатель сами... Ну... Да, да, да, А у тебя же есть чувство про твои мысли? Или чувство, или как ты как наблюдатель на свои чувства Он когда хочешь, смотри? чтобы это. Я Хочу. как политические журналисты и <свят> военной корреспондент <высказался? свят> Да, да, да. Да нет, нет, этого вопроса тут нет. <свят> давай по вопросам. Хорошо, давай. Кто тянет? <свят> Кто говорил про. <свят> я, срочно, помню, я, забыл, я говорил. Да, твоя очень. <свят> <свят> <свят> так, самый сложный момент в жизни, и как вы его пережили? Ух ты! Да. Самый сложный. Да, пожалуй, было очень много сложных, и они все были самые сложные. Драма, которую я проживал, как трагедия. Вот. История такая, когда мне показалось, что... показалось, подчеркиваю, что мой партнер меня кинул. И в этот момент я создал все для ядерной войны, термоядерной. Угу. И уже, ну, собственно, он тоже создал, уже нажал, он так, тоже создал кнопку. это, и, и сейчас бы началась большая термоядерная. Ну, это как бы так рационально об этом, если так говорить, но внутри всего этого, это была трагедия, да? что, в принципе, еще чуть-чуть, была бы большая война, и она бы уничтожила все. Вот это был тот такой момент, да? А у тебя? У меня было несколько э, похожих ситуаций, но они, как раз, именно в них я придумал способ выхода, которым всегда э, пользуюсь. Я примерно, ну, там, Ты сам придумал, 10, да? Я мне... придумал в тот момент, ага, да, о, сейчас, круто, сейчас, сейчас расскажу как. В детстве я был политическим журналистом, а в глубоком детстве я был э, военным корреспондентом. Вот, типа, примерно с 20... До 30 я работал военным корреспондентом газеты «Коммерсант», ездил часто на, в разные горячие точки. Я поехал в Эстонию, там в Таллине в тот момент, какой-то был 2008 наверное, год, 2007, в Таллине были волнения в связи с переносом памятника неизвестному солдату, сражавшемуся в Великую Отечественную, его переносили с центральной площади на, на кладбище. И из-за этого в русской общине Таллина было много возмущений. И там были реальные, ну вот, похожие на то, что сейчас недавно было в Казахстане, такие погромы с разбитыми витринами. И один погибший, кажется, был. То есть там была такая не горячая точка, но для того момента очень сильная. И из-за этой ситуации почему-то отменили, отменили на время поезда. Я странный себе придумал маршрут. Я я решил вернуться через Хельсинки, доехал на пароме до Хельсинки, и, приехав туда, ну, странно, наверное, я мог придумать себе э, хороший выход, но я обнаружил, что у меня денег хватает или на поезд, или на гостиницу, а поезд следующий в следующие сутки. Я покупаю себе билет, понимаю, что я ну, живу, я в ближайшие в ближайшие двадцать часов в Хельсинки на улице, а это эм, май. То есть, в общем, холодновато. Ну там, там было дополнительно много смешных моментов вокруг. Я э, критировался на какие-то мероприятия, которые происходили в Хельсинки. И я устроил себе очень интересную вот, вот эти сутки, но в какой-то по последний момент, когда я уже все посмотрел, везде сходил, сходил на Евровидение. И в конце я понял, что вот как бы, пора уже хочется поспать. Рубит адски. Я понимаю, что я сейчас вот просто замерзну э, вот в этом э, напротив церкви в Хельсинки. А, и тут у меня вот такая кристальная мысль, что а, ну уже завтра это будет так смешно вспоминать, это взглянуть на себя со стороны. В Посмотреть ]а, кино. Где, где тебя плохо, да? да, посмотреть, да, да. посмотреть кино, кино про, себя. про чувака, который, да, значит... да, да, который такой тёпл, что вот в такой ситуации оказался. Так, я пошел, да? Откуда у россиян, в том числе молодых, тоска по ССР? Ну как, ну они же Просто те молодые У которых есть тоска Они же знают, что в Советском Союзе Все было бесплатно, в том числе интернет Я, во-первых, хотел сказать Что сразу видно, что вопросы писали такой же пожилой человек, как и мы с тобой. Потому что слово «СССР» предполагает, что как бы… Ну, типа, вы же… Да, да. да, да. да. да. Я помню в далекие годы, когда я закончил только институт и пошел в аспирантуру, я какое-то время там преподавал. Ну, там была группа, которые не очень как-то были готовы. И я, чтобы как-то им помочь начал задавать какие-то вопросы, которые мне казались элементарными. Например, я задал вопрос, как расшифровывается СССР. А -а -а. Но оказалось-то, что это я, сука, всех завалил. <свист> Вот. Ну, как бы, нет, нет. Что тут непонятного? Нет. Вот. Там еще был второй вопрос, как расшифровывается СНГ, что, что тоже, как бы, еще хуже. Да. Потому что э, СССР, там, как бы, слово «союз» угадывалось, а все остальное нет. Интуитивно. А в СНГ, как бы, «союз» и все. И дальше не получается. Ну, мое мнение такое, что вот, не особо-то важно знать историю. Дело в том, что история вообще не определяет будущее. То есть будущее или то, что с нами случится сегодня и, ну, например, завтра, определяется ну, полем причин. На поле причин мы можем влиять вот всегда. Конечно, и в прошлом складывались какие-то причины, и сейчас можем влиять. Но не историю то есть надо изучать, а поле причин, в котором складывается желаемое. Это с одной стороны, с другой стороны, конечно, дети случаются без таких корней, ну, то есть без понимания, откуда они, да. И я не знаю, как с этим быть. Вот, Расскажи мне, как. Может быть, я возьму, заимствую, твой взгляд. Давай, что я, да, разбираюсь, давай, давай. я разбираюсь с этим. <corruging> я, я не знаю. Я отчасти согласен, что история не определяет будущее. И я категорически не считаю, что. Есть какое-то предопределение, э, на роду написано там тра-та-та, -та, вот эта страна, у нее вот такая история, а значит, никогда не будет. А, По-другому все устроено. Mm -hmm. Мне кажется, что у истории есть очень конкретное практическое применение. Mm -hmm. История это репетиция будущего. Mm -hmm. У человека mm -hmm. нет возможности сюжет. Реп... Mm -hmm. Конечно, э, выбор, mm -hmm. который делает человек, он не может прорепетировать, он может как бы, прожить это один раз или может подглядеть э, на то, какой выбор делали другие, точно такие же люди, как и он. Важнейшая польза у истории – это возможность посмотреть на почти себя со стороны и посмотреть, как люди делали выбор. Э, они могли туда, могли сюда, сделали такой выбор, и вот что получилось. С этой целью история э, очень важна ты знаешь, а. мне очень зашел такое вот определение, как бы оно выбирает вот это <coughs>, противоречие, типа вот, историю надо знать, вот, типа корни, вот, потому что мне вот это вот не устраивало. А вот как сюжеты, uh -huh. сюжеты выбора, знаешь, вот, uh -huh. ну оно тогда получается наравне стоит с сюжетами, ну, которые современные сюжеты, то есть да. это все про сюжеты, какие поведенческие стратегии uh -huh. в каких-то вот ситуациях дают вот это, а а вот это, что ты хочешь, чтобы ты соизмеряла, ты пополняешь свою библиотеку выбора или там да, да, сценария, да, да. стратегии, угу. да? Ну, очень круто. Так, друзья мои, значит, мы выбрали, видите, не все карточки. Давай посмотрим, какие были ну, ответы. На какие давай. вопросы мы не ответили. Да. И ответим на них в следующий раз. Вы верите, что история повторяется? ха Ха-ха-ха-ха. Сколько у вас подписчиков в Инстаграм и Ютуб? Вообще, пошли несерьезные вопросы. Журналистика в России умерла, если нет, когда умрет. Можно ли предсказать будущее? Любой ли человек может стать бизнесменом? Свой бизнес или наемная работа? Вы верите в брак и что для вас семья? Пять городов России, Москвы, в которых можно жить с комфортом. Так, предлагаю. Вот из этих вопросов, которые не отвечены, да, выбери один, на который самый для тебя сложный. будет. Я вот точно знаю, на Который что, ты я, вообще никогда не что отвечал. я не знаю а, ответа на... на который на... ты вообще... Вот, про х... пять городов выбери, России... Выбери, который ты не хочешь отвечать. Ну, про пять городов я не знаю, не думал и, а, и никогда не... Воспользуйся поводом ответить на то, чтобы дало тебе что-то новое проживание. Новое. Да? На все вопросы можно ответить односложно. На некоторые да и нет, а на некоторые... Там, ну давай про сказать, Тремя про, словами. Про вот, кроме, верите ли вы в брак, да. Я при этом не считаю, что обязательно брак в течение жизни может быть один. Я верю в, в брак... Едино, как это называется, моногамный, но последовательно сменяющиеся моногамные отношения, то есть несколько браков, вполне себе брак. Семья вообще довольно интересное сложное понятие в 21 веке. Вот нужно просто... Вот это, вот это, это... это сложный вопрос. Да, это... Это вот, нет, это очень... Я никогда не думал, это очень интересно, как, как сейчас по-другому... Ну, очевидно, что сейчас семья, это как бы не, там, не, не мама, папа, я. Это по-другому устроено разные разные партнеры, разные... То есть, часто друзья могут являться семьей. Вот хочется придумать какое-то яркое определение, что такое семья. Наверное, семья это, – это набор людей, с которыми, с которыми тебя связывают максимально иррациональные связи. Интересная такая постановка. Семья, семья – это то, что точно не, не семья. Нет, семья – это то, что не основано на да. взаимовыгодном да. сотрудничестве. Ну, то есть то что иногда происходит в ущерб то что не не те люди от которых тебе что-то нужно или те те люди которым что-то нужно от тебя то есть, те люди с которыми у вас происходит товарно-денежный обмен или какой-то другой обмен или какой-то ну, какая-то рациональная взаима или просто зависимость да, ну, я такое слово подобрал, жизнеспособное сообщество, ну, или ячейка взаимной поддержки. Ну, это вот отражение какое-то такое, ну, алхимия. Я действительно считаю, например, мужчина становится в 10 раз действенней, я такое слово неэффективнее, не продуктивнее, вот это все результативнее, вот не подходит, действенней когда семья, женщина тоже. И сама семья – это новая такая сущность. В конце концов, счастье, вот многие говорят, счастье, что такое счастье, даже определение счастья, говорю, слушай, если ты ощущаешь прилив сил, это про счастье. Ну вот так мы поговорили про семью, и мне кажется, мы нашли самый сложный вопрос, эту карточку мы тоже вскрыли. И, да? Друзья мои, как был этот выпуск? Пишите комментарии. Хейт. Пожалуйста, вопросы, Пожалуйста, пишите откровенно, потому что мы с Михаилом значит, готовы ко всему, как вы поняли, У нас любые вопросы, которые тут были, мы к ним не готовились, отвечали сходу. И на ваши, так сказать, запросы, комментарии и бурные высказывания тоже готовы ответить. Миш, за самые лучшие вопросы или лучший хейт, или лучший комментарий, может, пообещать какую-нибудь... Может, книгу-то книжку, можно, да, подпишешь да, книжку там. Поставлю книжку, да. Да. Мы говорили про сюжеты. Да. Самое интересное, если у кого-то есть самый классный сюжет в ответ на любой из этих вопросов, вот за самый лучший о, сюжет мы дадим о, о. Э, книжку. Ждем ваши сюжеты. Книжку Михаил обещал. Подписывайтесь на канал Игоря Рыбакова, на канал Михаила Зыгоря. Значит, нам нужны очень большие возможности разносить самое доброе и светлое